вращения причем достаточно энергично то есть это говорит о том что под пирамидой есть тоже пирамидальное пули вот ну вот значит теперь проверим с помощью рамок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 Это, это направление север-юг по магнитному компасу Земли. Она, видите, она не, он не крутится, а входит влево-вправо. Здесь уже шаны. Это доказывает то, что.